Всем вот Привет! Привет! Ха -ха. Мишенька оснимает нас Данил Мусатов и он еще будет в кадре, вы не думайте! А где мы в этом снежном царстве находимся? Знаете где? Мы находимся в Бериндиевых полянах на школе Райгородского, она же Коумбалг, Коумбашкова. Да, еще у нее есть вирусное название Алкашкова. Вот, но это случайное название здесь, никто его не употребляет. Нет, никогда. Да, вот. И вот точно вчера не употребляли вечером, вот когда не употребляли. Вот. Так вот, Мишенька здесь был. С раннего, я не знаю, с первого класса. С первого класса, просто буквально там, с второй, третий, четвертый, 4, шестой, седьмой. это у Татьяны Петровны Зориной здесь в июне школа. Бериндеева Поляны. Я сам здесь был больше 30 раз, потому что мало того, что я на Берендеевых несколько раз был, я был на всех поголовно созывах школы Рыгородского. Кстати, Дань, ты он тоже, да? Я в прошлый раз пропустил, потому что проболел. А, а, -а, а, один. Значит, осталось два человека. Два человека в истории, я и Рыгородский, кто были на всех а я с ним ездил, типа в третьем классе, как балласт. Да, Мишка приезжал, маленький еще туда. И вот теперь Мишенька дорос до... Преподавателя школы Райгородского. Сейчас в расписании идет Саватеев, Саватиев, Саваев, Саватеев м Саватеев м Саватеев Саватеев-М. Вот так. Так что здесь просто целый клан настоящий семейный клан. И в июне мы сюда приедем. Я рассказываю, как решать, как резать и вешать. Резать и вешать, да. да. Линкад. Да. Программирование, да. А я про то, как про масонские символы, цирку или линейка, понимаете? Вот, про построение цирковой линейкой. А вон нас, да. сейчас на нас бросится собаки, но они добрые. Они кусаться не будут, я уже их... Вот сейчас мы сюда вот так заворачиваем, вот сюда. Это... После аварии, которая произошла с нашим оператором, мы решили его перенести в кадр. Тем более он нам нужен, потому что... Главной темой этого новостного ролика служит даже не 23 февраля, Всем, всех с днем, с днем мужика, кстати, поздравляю, да, по этому случаю. А главная тема — это интеграл по городу. Это соревнование, которое проходит э, в одном-единственном городе на планете, в городе Майкоп. Четыре раза было очное соревнование, сейчас Даня расскажет еще про онлайн-формат. Четыре очных соревнования, я участвовал во всех, победил в двух из них. В двух победить не сумел. Расскажи, что это такое! Так, давайте я немножко расскажу. Значит, играл по городу это что-то среднее между бегущим городом и Олимпиадой по математике. Значит, это такой квест, где вам нужно ходить по городу и искать какие-то точки. И на каждой точке есть на самом деле два задания. Первое задание обычно, где вам нужно что-то найти, что-то посчитать, что-то переписать и так далее. А вот второе задание – это математическая задачка, для которой нужно найти данные прямо на месте. Кроме очного формата в Майкопе, конечно, если кто-то приедет, мы всех ждем, есть онлайн-формат, где то же самое нужно сделать на панорамах в Яндекс Картах или в каком-то еще источнике. Сидишь там толстый такой, пьешь пиво, бегать не надо, значит, телевизор смотришь, там передачи какие-нибудь эти... Пропагандистский и решаешь задачи да, бегущего города. Вот такой онлайн-формат, да. <связать> <связать> да, почти, да. Вот. В принципе, участие в этом церемонии платное. И стоит 961 рубль с команды от 1 до 6 человек. Это, кстати, очень интересное число. 961 это квадрат. А если наоборот, наоборот цифры переставить, тоже квадрат будет 169. Причем не 161, это 31 в квадрате, а 169, это 13 в квадрате. 31 и 13 тоже получается переворотом. Но к вам это отношение не имеет. Почему? <связывая> Потому что мы вам сейчас дадим задачку, которую, если вы решите, то вы узнаете промокод, который даст бесплатное участие. Давайте э, посмотрим на пример задания прямо здесь, в Бериндеевых полянах. Это вот это вот стела э, солнышком. Вот представь, что прямо сейчас интеграл по городу. Да. И для этой стелы будет два задания. Первое – это посчитать, сколько тут видно лучей у солнца. Ага. Вот. Ну, может, легко посчитать. Я надеюсь, что видно. Видно, ну, да. видно, не да. ага. С той стороны не видно. Вот. А второе математическое. Значит, смотрите. Я сейчас скажу словами, еще в описании будет текстом. А, Во-первых, представим, что внизу тоже есть луч недостающий. Да, вот там где-то солнышко приделано к столбу, там тоже есть луч. Вот. Кроме того, а, значит, видно, что вот там лучи а, не подряд друг друга, там небольшие промежутки есть между лучами. Вот. Да. Теперь представим следующее: что все это симметрично, да, что все лучи одинаковые, и промежутки между ними одинаковые. Дальше, что? Радиус этого солнышка это 1, одна единица, а центра до кончика луча полтора. И при этом кусочек дуги, который внутри луча, в два раза больше, чем кусочек дуги между лучами. Жесть. Да, вот так вот. Но это все вот. будет написано на картинке. Да, это все будет. Прояснено, да. Это все будет написано на И что надо найти? Вот. Нужно из этих данных найти площадь солнышка. И, внимание, промокод это первые 10 цифр после запятой в ответе. Первые 10 цифр после запятой. Без округления, не учитывая округление, правильно? Не, ну 11 округляется. А, все-таки округляется больше. С округлением или с отбрасыванием Если 11 цифра 8, то нужно написать не 10 цифру настоящей записи, а 10 плюс 1. Да, давайте с округлением. Да, с округлением к ближайшему. В, ли... в ближайшему числе. Но если 3, да. то, если да, 1, да, 3, все то как всегда. Если 8, да. то вверх. Спрашивай глупый вопрос, что делать, если получится ровно половину, мы, конечно же, не будем. Ну да, надеюсь, что... Но мы... это будет иррациональное число, Ну вот это, собственно, главная новость. Но это не все новости. Сейчас я вам зачитаю еще некоторое количество новостей. Февральских. Но для этого мне хочется залезть туда, где сейчас собака. Пойдемте туда. Пойдемте. Падение Пойдем, дубль 2 будет Это, или нет? В снегах купаемся. Это берегие вы поляные. Новость номер два. Я прошел 100 километров за один день. Прошел! Снова и снова. Год за годом. 7 лет подряд уже хожу. Прошел с трудом большим. 14 часов 13 минут. А, описание в описании, как это было, и моя жуткая фотка на финише со страшной харей. Вот, дальше вышло много коллабов. Я еще раз всех призываю посмотреть коллаб, который называется «А как ответишь ты?». Очень содержательно получилось все, а просмотров мало, жалко. Надо, все смотрели. Да, вот так вот. Так, значит, с Вовой Зубков мы обсуждали, какие математические учебники и программы для детей. Тоже обратите внимание. От меня собака Так, видео про топологию. Как собака мешает, Как развязать розетку из-под палки. Шикарное видео в описании. Так, коллабы с Бояршиновым, Соломенным, Хованским. И, наконец, несколько будущих гастролей, которые. Я, на который я всех зову. набережные Челны, 1 марта, Кавказская мат-олимпиада соответственно, с интегралом по городу. Там я тоже лекцию читаю, 11-12 марта. 17 марта две школы, 1535 и 179, но это там нельзя будет, скорее всего, войти извне, хотя может и можно в 179, посмотрим. В общем, в один день две лекции будет. В будет, в университете Сарова 22-23 марта, Твери 28 марта, Петрозаводск 29 марта, Полоск 6 апреля, Зарайск 10 апреля, Челны и Казань 26-27 апреля, Вятская Ярославская область 19 мая. Это лишь из того, что я вспомнил. А так следите за всем этим на ВК, О, солнышко. На, нашем, да, на нашем сайте ВКонтакте, ой, на странице ВКонтакте. Маткульт привет с, <с гигантской Джамалунгмы снега, на которой я стою О! из берендеевых полян. Я! Yeah!